Привет ребята, вы на канале Мастер Джелла. Сегодня у меня для вас очередная порция новостей сферы технологий и игр. Наливайте чаек, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. В магазинах опубликовали российскую обложку Second Boy Большое Приключение, на которой впервые разместили обновленную плашку полностью на русском языке. За последние годы она стала настоящим мемом из-за неаккуратного размещения на обложках игр Sony. С приходом нового поколения издатели решили изменить логотип. Итоговый вариант выглядит более органично, хоть и все еще занимает достаточно много места на обложке. При этом пока неизвестно, будет ли новая плашка использоваться во всех играх. На обложке мало Заморалиса для PS5 нет никакой индикации полного перевода. Хотя на боксарте версии для PlayStation 4 присутствует старая знакомая. Sony до конца октября планирует запустить новую веб-версию PlayStation Store, о чем сообщает портал Push Square. Запуск веб-версии состоится 19 октября, а мобильный 28 числа. После этого с сайта нельзя будет приобретать контент для PlayStation 3 PS Vita и PSP а также аватары, темы и приложения для PS4. Все это будет доступно для приобретения только напрямую с консолей. Более того, обнулять текущий список желаемого. Скорее всего, функции полностью перерабатывают для полноценного введения на PlayStation 5 поскольку текущий лист работает только в веб-интерфейсе магазина и напрямую не связан с PlayStation 4 Скорее всего, о официально объявят вместе с первым показом интерфейса PlayStation 5 который ожидается в течение месяца. Стоит отметить, что планы запускать новый магазин достаточно очевидны. Прямо сейчас цифровые версии игр для PlayStation 5 можно купить только на сайте playstation.com, тогда как версии для PS4 через store.playstation.com. Они выпустила 7-минутный ролик, где полностью разбирает PlayStation 5 и параллельно рассказывает об особенностях консоли. По словам компании, создание устройства началось примерно в 2015 году, а для разработки мощной, тихой и холодной консоли инженеры пришли к необычному дизайну, который позволяет не идти на компромиссы в любых областях. За время пятилетнего цикла производства системы разработчики прошли через многое, однако итоговый результат по их словам стоил того. На видео мы увидели, что консоль имеет 4 USB порта, два сзади и два спереди. Подставка прикручена к консоли. Для охлаждения используется радиатор, кулер и жидкий металл. Вопреки слухам, GPU от AMD основана на архитектуре RDNA 2. Внешняя SSD подключается через слот M2, который скрыт вертикальной панелью. Украинская студия продолжает дразнить фанатов крошечными выбросами информации по Сталкер 2. На этот раз показали краткий тизер. На видео есть кадры с путепроводом при 5:1, идущим от завода Юпитер. Изначально разрушенный комплекс с идущим Сталкером сменяется его кадрами в рабочем состоянии. Выглядит как всегда атмосферно, но все еще мало понятно. Хочу напомнить, что Stalker 2 анонсировали в июле на конференции Xbox, где и показали первый трейлер игры, но не точную дату выхода, ни детали сюжета пока не раскрыли. Известно только, что игра сначала выйдет на ПК и новых Xbox Series, а чуть позже появится на PlayStation 5. О выходе еще более реалистичной GTA 5 фанаты узнали из видеоролика на YouTube. На канале с 8000 подписчиков довольно много подобного контента, в которых авторы демонстрируют свои способности переработки графического дизайна. Но последняя их работа, которую вы сейчас видите у себя на экранах, впечатлила подписчиков в разы больше, чем ранее. Некоторые из них не против были бы увидеть такое качество графики даже в GTA 6. Как вы сами можете заметить, виртуальный мир и вправду стал намного живее. Освещение и тени проработаны настолько, что порой скриншот можно принять за реалистичную фотографию, сделанную на улице какого-либо города. Привлекательная сборка GTA 5, конечно же, получила собственное имя – Realism Beyond Graphics. Скачать ее, к сожалению, пока еще нельзя, так как работа над ней еще не окончена. Единственное, чего не хватает в представленной сборке, по мнению подписчиков канала, большего числа пешеходов и транспорта. Напиши в комментариях, ожидаешь ли ты нового сталкера. Хочу напомнить, что я читаю все комментарии и с радостью отвечаю на них. На этом у меня все, с вами был Владислав. Если тебе было интересно, то поставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!